Вас когда-нибудь называли неловким или снобом, но на самом деле вы просто чувствуете себя напряженно рядом с людьми? Если да, то, возможно, вы застенчивы, а на самом деле неловки. Хотя застенчивость и социальная неловкость действительно имеют общие черты, есть некоторые ключевые различия, которые отличают их друг от друга. Чтобы узнать об этом больше, вот шесть признаков того, что вы застенчивы, а не социально неловки. Первый. Вы чувствуете себя неловко рядом с незнакомыми людьми. Напрягаетесь ли вы, когда находитесь в присутствии нового человека? Возможно, вы зажимаетесь и вам трудно говорить. Застенчивые люди часто нервничают и чувствуют себя неловко в окружении незнакомых людей. Хотя те, кто испытывает социальную неловкость, тоже могут чувствовать себя подобным образом. Они не ограничиваются чувством дискомфорта, поскольку у них также могут быть трудности с восприятием социальных сигналов. Например, они могут быть общительными и иметь много чего сказать, но при этом казаться немного странными, причудливыми или даже отстраненными. Застенчивые люди, напротив, склонны быть напряженными и неловкими только в начале общения и готовы постепенно раскрыться и со временем выйти из своей скорлупы. Второе. Вы не любите незнакомых людей. Выступать перед толпой в первый раз или думать о том, каким будет ваш первый день в школе – это для вас нервное потрясение. Застенчивым людям может не нравиться новая обстановка, так как они часто находят комфорт, затаившись в своей комнате или в компании уже знакомых людей. Они могут быть менее открытыми, чем общительные люди, но в глубине души они также признают необходимость сделать что-то, несмотря на дискомфорт. Эта неприязнь к незнакомому может также заставить их казаться незаинтересованными или скучающими в новых ситуациях. Но не обманывайтесь, застенчивые люди вовсе не против новых знакомств или новых мест. Они просто предпочитают сначала окунуться во что-то новое, а не сразу бросаться в него. Социально неловкие люди также могут чувствовать себя подобным образом, но не так сильно, как застенчивые. Номер три. Ваши родители тоже стесняются. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, передались ли вам черты ваших биологических родителей? Удивительно, но генетика может играть определенную роль в том, застенчивы вы или нет. Согласно докладу, опубликованному в Nemours Children's Health, до 20% людей имеют гены, определяющие их застенчивость. Однако важно отметить, что хотя на уровень застенчивости может влиять генетика, у некоторых людей в зависимости от жизненного опыта может развиться застенчивый темперамент. Номер четыре. У вас был негативный опыт в прошлом. Пережили ли вы в прошлом опыт, определяющий вашу жизнь, который изменил вашу сущность? Вполне возможно, что ваш негативный опыт в прошлом привел к тому, что вы стали застенчивым. Может быть, вы всегда были новеньким в школе, и вам было трудно заводить друзей, а может быть, вас предал друг, и поэтому вы стали более осторожны в поиске искренних связей. Источником вашей застенчивости может быть даже не одно событие, а совокупность множества мелких событий. С другой стороны, хотя социальная неловкость также может быть обусловлена прошлым опытом, она, как правило, проявляется иначе. Вместо того, чтобы оставаться сдержанными и тихими, как застенчивые люди, социально неловкие личности могут делать другие вещи, например, слишком много рассказывать в дискуссии или реагировать неуместно. Пятое. С друзьями вы можете быть жизнью вечеринки. Застенчивость не означает, что вы не можете веселиться со своими друзьями. На самом деле, когда вы находитесь в кругу хорошо знакомых вам людей, вы можете быть прирожденным собеседником и болтать часами. Напротив, люди с социальной неловкостью склонны вести себя одинаково со всеми людьми, независимо от того, насколько хорошо они их знают. Им может быть несложно поболтать с другом, которого они уже знают, но они могут поднимать темы, которые покажутся другим странными, или не знать, когда нужно закончить разговор. И номер 6. Вы избирательно относитесь к тем, кого впускаете в свою жизнь. Вам требуется время, чтобы согреться с кем-то? Дело не в том, что застенчивые люди не хотят заводить друзей, просто они более избирательны в выборе тех, кого впускают в свою жизнь. Застенчивые люди часто очень разборчивы в выборе людей, с которыми они общаются, и ситуаций, в которые они попадают. Им нравится не торопиться узнать человека, прежде чем полностью открыться ему. С другой стороны, социально неловкие люди не всегда следуют тем же правилам. Они могут разговаривать с людьми без разбора или дружить с каждым встречным. Итак, к кому из них вы относитесь больше всего?